Ребят, всем здорова, с вами я Ванюк. Я решил, я решил, да. Ч ⁇ я решил, сейчас я вам напишу. Так, создать текст обмен ладно, сейчас. Я решил, да, я решил. Я решил. Так, сейчас, чтобы вам было видно, я дальше выше, выше, выше, выше. 80 ру. Вот, 80 и дальше 96. Вот. Вот, вот так. Получается, я беру отпуск. Если так посудить, то всё, получается нормально. Я так содрался, честно говоря, ребята, поэтому... Чё? А отпуск моему ничего не мешает, поэтому я... Нет. Отпуск нужно... Вот, короче, ребята, я... Вот. Беру отпуск, и это не обсуждается, потому что мне реально все это стало уже... Бэтмена Архэм Сити прошел. Основную компанию, да. Длинную, кстати, он будет. Длинную. Три, а может быть, даже 4 дня. Вот. Четыре дня. длиной в четыре дня. Первую среду, четверг, пятница, суббот, воскресенье. Вы хотя бы от меня четыре дня эти до воскресенья, до следующего понедельника отдохнёте, ребят. Мне нужно пройти Бэтмена Архем Сити. Да. Я ж не все тут открыл на сантоделе, не все открыл в этом на -сити. поэтому, ребята, нет, я реально беру отпуск, но я буду проходить и снимать специально для вас. Потом через 4 дня в понедельник буду в воскресенье, выложу видео, что я заснял, а потом, а потом, потом, потом, а потом, короче, не знаю, что будет. Пока давайте.